всем привет привет и добро пожаловать на канал я оля я начинаю серию роликов со слаймами instagram о том как я это вижу и стараюсь также повторить популярные каналы Инстаграм слаймеров из америки и смотрите какой слайм я сегодня сделала я постаралась сделать трехцветный слайм, фиолетовый, белый, розовый. И сверху его украсила вот такими вот красивыми штучками мягенькими, также шариками пенопласта, блесками и красивой радужной штучкой. Если вам нравятся подобные слаймики, то обязательно ставьте пальчик вверх, и тогда я буду снимать еще подобные ролики. Очень красиво получилось, мне очень нравится. И сейчас мы с вами попробуем это все потрогать.